ТикТок, Инстаграм, там полный и безоговорочный фейл. Вот весь день, значит, друг другу пишем, отвечаем. Что произвели за день? Да ничего. Вот эти все залипания, зависания и наркотическая ломка. Отменить, запретить, гаджеты отобрать. Вы сколько времени проводите в социальных сетях? Счетчик показывает. От 8 до. Девять с половиной часов. Но вам не кажется, что это многовато? <с peut -être> Мне не <с peut -être> кажется, что это многовато или маловато, или еще как-то. Я больше выигрываю от социальных сетей, от использования социальных сетей в своей жизни, нежели проигрываю. Но при этом я вижу, как много людей, не владея этим инструментом, да, попадаются на... Удочку. там детально про что вы где находитесь вот это экранное время соцсети почты переписка разные мессенджеры чаты значит зумы на ну, всякие конференции и так далее сейчас в социальных сетях идет практически большинство переписки раньше в почте люди переписывались то есть было время когда Катя посылала детей моих ко мне на работу с наказом. Ребятишки, вы же хотите посмотреть, чем папа занимается на работе. И потом мама их вечером спрашивала: Ну и что там папа делает? Ну, нам показалось, что папа весь день смотрит в компьютер. Ну, вот правда, да. То есть, а, говорит, единственное, говорит, он перерыв делал, когда на обед ходил. То есть, из 12-часового рабочего дня вот. Минус там полчаса обед с кем-то, и минус полтора часа с кем-то. Десять часов было компьютер. Сейчас практически я подхожу к компьютеру или лаптопу, то есть к ноутбуку ну, 10% времени. Мое рабочее место переместилось на мобильное устройство. Все. Вот, поэтому, в принципе, у меня ничего не изменилось. Я уже 10 лет так работаю. Да, поэтому, ребят, вы слышали про мое экранное время? Да, теперь давайте каждый из вас сейчас посмотрит на свое экранное время, проведите самоанализ да, и посмотрите, какие части вашего экранного времени точно для работы, для того, чтобы вы надевали какие-то инструменты, ну, для расширения своих там, компетенций, для э, увеличения заработка денег и сколько экранного времени у вас идет ну, такое, на зависание или залипание. Разница большая. Одно дело, ты работаешь да, и используешь соцсети, интернет, как инструменты. Да. Другое дело, ты залипаешь. Тогда ты ресурс, да, которого забрали соцсети и так далее, чтобы перепродать, внимание, кому? Рекламодателям. Человек может задать себе вопрос. Я когда листаю это, как часто вылезает какая-то реклама, я вижу, ну если она вылезает, и, ну то, то ты ее смотришь, ты привыкаешь к каким-то брендам тебя использовать. Рано или поздно ты купишь этот товар или что-то, или кому-то порекомендуешь, ты где-то это видел, ну так работает реклама. Все. все, что произошло в нашей жизни, появилось и уже вошло так сильно, что, что уже не надо сопротивляться этому, надо повышать свою компетентность использования для жизнесообразных проявлений – раз, и для процветания в жизни – два. Есть схожесть между потреблением контента и потреблением наркотиков? И тот, кто производит контент, похож ли он чем-то на торговца наркотиками, который его никогда не употреблял? Схожесть есть. Причем вот эти все залипания и зависания, они прям… Ну, и наркотическая ломка от лишения вот этого… Свайп влево, свайп вправо, или свайп э, скролл вверх-вниз, оно очень похоже на ломку, это действительно. Вот. Но я бы различал все-таки э, я бы различал эти вещи. Дело в том, что инстакультура, инсталляция, то есть стремление к инсталлированию, стремление к выставлению на показ гипертрофированного чего-то. Тела, образа жизни, там, машин своего отношения к себе это на самом деле давно известно там знаю, очень много художников импрессионистов и так далее и например импрессионизм возник как движение по произведению впечатления на аудиторию но ну, импрессион то есть ну, произведи впечатление да? и в этом смысле инстаграм это сетевая культура импрессионизма то есть люди старательно пытаются произвести впечатление, а вот то, что люди, которые вышли в эти соцсети и воспринимают эти арт-объекты, арт-проекты, как, как ролевые модели, вот здесь вот проблемка, но эта проблемка не, не, не какая-то типа как наркотическая, это вопрос следующий, даже научиться отфильтровать, чему ты хочешь верить, чему ты не хочешь. Да? Чему ты хочешь соответствовать, чему не хочешь. И на самом деле нет никакой социальной дилеммы. Да? Еще некоторые радикалы предлагают отменить, запретить, гаджеты отобрать. Да слушайте, ну что, подпольный рынок, доступ еще к гаджетам сделаем? Боже ты мой, ну, вот вообще, да, не надо ничего запрещать. Это культура потребления, культура использования. Вы своих детей ограничиваете от пользования телефоном, как-то следите за их временем экрана? Слушай, попавшись под идеологему ну, запрещающих верований, я, конечно же, пробовал это сделать. Полный и безоговорочный фейл. Некоторые говорят, надо оградить. Я говорю, ну как ты оградишь, если куча детей, с которыми взаимодействуют наши дети, они сидят в гаджетах, и если мой ребенок, будучи огражденным, едет в какой-то лагерь, там, или в какую-то поездку, где другие дети имеют гаджеты, но ведь понятно же, что мой ребенок прилипает к этим детям, и они сидят вместе эти гаджеты. Ну как, как ты можешь оградить? Главная претензия и даже страх противников социальных сетей, прежде всего ТикТока, что эти социальные сети делают людей глупее, как детей, так и взрослых. Что вы думаете об этом? Человеку необходимо знать все стороны своей жизни, и прекрасные и ужасные. Поэтому соприкасание со всеми частями жизни происходит органически, как в жизни, ну как в офлайне, как это сказать, так и в ТикТоке. Совершенно глупым является, на мой взгляд, следующее, когда человек, которых я наблюдаю тысячи выросший, выросший в прекрасном как бы саду нашего жизни бытия, да, вдруг попадает в реальный мир и первый же наперсочник его разводят там на бабки первый же жулик легко первый же там ну слушай это ужасно он просто не готов к элементарным сокровением с реальной жизнью и в этом смысле Тик гораздо более реальное отражение как мы живем и наша возможность видя, как мы живем выбирать а как мы хотим жить и в этом смысле я предлагаю всем Взрослым и родителям. Но первое, не бороться с тем, что уже вошло в нашу жизнь настолько плотно, что есть, а научиться или учиться, или тренироваться использовать это, чтобы повышать качество нашей жизни. Игорь Владимирович, у нас был выпуск, где мы расходы делили, и вы рассказывали, как правильно их делить, чтобы они увеличивались. Можно ли то же самое сказать об экранном времени? Да, действительно, в одном из выпусков, кстати, здесь его можно поставить по ссылке, да, чтобы кто не смотрел, посмотрел. Я говорил, что нужно не более 50% своих денег и своих доходов да, уделять на поддержание текущего уровня потребления. 20-30% обязательно на развитие, на повышение доходов. И не менее 10% на резервы. Точно. Теперь тот же самый подход применим к экранному времени, только там соотнесение немножко другое. Итак, 30% экранного времени не менее 30% развлечений. Раньше в домино играли, в кино старых, советских, там видно, они там во дворе играют. Сейчас в домино никто не играет, ну мало кто. И все эти настольные игры, ну, не так, честно говоря, популярны. То есть кино, вино и домино, которое раньше было в мейнстриме, заменено на что? На развлечения в сети. ТикТок, Инстаграм, там что угодно. Поэтому 30% времени развлечений. Entertainment. По полной программе. Я бы даже сказал, что если интертеймент э, ну, иногда пробивает до 50% нормально. Но это только при условии, что как минимум половина экранного времени, половина, как минимум, направлена на развитие личностное, компетентностное, на повышение доходов, соцсети, какие-то курсы, неличное знакомство с ролевыми моделями, от которых ты набираешься ходов, приемов, практик, которые тебе помогают заработок увеличить, да? значит, расширить свое соединение с людьми, на кого ты хочешь быть похожим, смс, короткие сообщения, это 10%. Вот. Обращаю внимание, не более 10% эти все смс или WhatsApp, эти сообщения все в мессенджерах и так далее. Вот весь день значит, друг другу значит, пишем, отвечаем, отвечаем, пишем. это Что произвели за день? Да ничего. Можно провести эксперимент. Вообще никому не отвечать в течение трех дней, потом появиться в сеть, вообще ничего не изменится. Как будто ты не пропадал. Потому что это такое, ну, называется, ну, шум. Называется общение в пределах шума. Поэтому я говорю, отрегулируйте его. Если его больше чем 10%, реально просто сжимайте его до 10%. Итак, развлечение 30%, ну не более 50%. 10% это вот эти вот все сообщения, там, вопрос, ответы и так далее. И не менее половины времени, не менее половины времени на развитие личностное, компетентностное на увеличение заработка, подчеркиваю, на увеличение заработка. Друзья мои, вы видите, как я делюсь откровенно своими зачастую противоречивыми практиками. Пишите мне, а как у вас обстоит дело? Давайте вместе разбираться с тем, как настраивать качество нашей жизни. И я вас каждого лично прошу подписаться на канал, раз уж мы вместе. Потому что по-прежнему очень много людей смотрят мой канал без подписки. А очень важно, чтобы нас стало больше. Вы же понимаете почему.